Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим Будем говорить об Израиле не только Здравствуйте, Александр Добрый день, здравствуйте, здравствуйте Сергей Начнем мы с Международного уголовного суда Да, да, да Совсем недавно судьи Международного уголовного суда нанесли очень болезненный удар по еврейскому государству. Они объявили о том, что прокурор МОС Международного уголовного суда уполномочен вести официальное расследование в отношении Израиля по обвинению в военных преступлениях. Ну, разумеется, премьер-министр я уже столько раскритиковал это решение, назвав его чистейшей воды антисемитизмом. Мы сейчас увидим, что это действительно очень точное определение. «Этот суд был основан для предотвращения зверств, подобных нацистским преследованиям еврейского народа», добавил Натаньял. «Теперь же он атакует единственное государство еврейского народа». И действительно, Натаньял абсолютно прав. Решение суда по своей сути является предвзятым и фанатичным. Чтобы принять это решение, судьям пришлось, по сути дела, проигнорировать римский статус 1998 года, на основании которого, собственно, и создан Международный уголовный суд. Другими словами, они просто проигнорировали собственный устав, который обусловливает их существование. Дело в том, что римский статут недвусмысленно определяет, что лишь государство или же Совет Безопасности ООН вправе ходатайствовать перед Международным уголовным судом о восстановлении нарушенных прав. Выдвигающее же против Израиля обвинение администрации автономии палестинских арабов государством не является вообще. Тем не менее Мус в нарушение собственного устава, как я уже сказал, присвоил себе право заниматься подобным расследованием. Но, нарушив свой собственный устав, судьи МУС буквально растоптали и само понятие международного права. Они подходят к Израилю с критериями, которые никогда не применялись, не выдвигались против или вообще ни к одному другому государству, для того чтобы выделить Израиль и привлечь его к судебному разбирательству, которое не имеет основания ни в конкретных полномочиях Международного уголовного суда, ни вообще в национальных законодательствах. То есть, по сути дела, Израиль судят за то, за что никогда никого не ни одно государство не пытались даже судить. И вот тот факт, что ХАМАС, террористическая группировка, официально призывающая к геноциду еврейского народа, опубликовала заявление с одобрением резолюции, красноречиво показывает, насколько предвзятым было это решение. Заметим, что каждая ракетная атака и каждый террористический акт, который совершают террористы-смертники против Израиля, он по своей сути является военным преступлением в соответствии с действующим международным правом. Но террористы Хамаса прекрасно понимают, что волноваться им как раз не о чем, поскольку все шаги Международного суда будут направлены исключительно против евреев. Вообще говоря, лицемерное расследование мнимых военных преступлений Израиля — это, по сути дела, очередное осуществление воплощения на практике резолюции 3379 Генеральной Ассамблеи ООН от 1975 года, которая определила сионизм еврейское национальное освободительное движение как форму расизма. И тем самым отвергну от само моральное право Израиля на существование. Мы помним это, эту резолюцию. Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1975 году как бы под давлением, инициирована советским блоком. То есть Советский Союз и блок его вассалов инициировали эту резолюцию. И формально эта резолюция была отменена еще в 1991 году. Собственно, это, возможно, было последнее решение умирающего Советского Союза, вот я не помню, это был еще Советский Союз, но уже как бы новый, который отменил эту резолюцию, или поучаствовал в отмене резолюции, после этого перестал существовать, или же это уже была Россия. Но так или иначе, на деле эта отмененная резолюция применяется сегодня буквально каждым агентством ООН, где Израиль едва ли ежегодно, ежедневно, ежечасно осуждают за любой свой шаг. И этой же резолюцией, духом этой резолюции пронизано каждое из заявлений, и действия Европейского Союза, которые вновь и вновь подвергают Израилю системной дискриминации. И, безусловно, эта резолюция живее всех живых в международном левом движении, члены которого по всему западному миру не перестают очернять Израиль на каждом углу просто за факт самого существования. И все эти силы ясно понимают, что истинной целью отправки израильских солдат, офицеров гражданских лиц на скамью подсудимых за военные преступления, которых никогда не было, истинной целью этого всего в том, чтобы продвинуть вожделенное стремление всего этого левого конгломерата лишить еврейский народ права на существование в качестве нормального, суверенного государства. Все эти силы прекрасно создают, что, организуют показательный процесс над израильскими евреями, они обеспечивают легитимацией и поддержкой важнейшую цель Хамаса — физическую ликвидацию Израиля. Надо сказать, что когда эта резолюция в 1975 году была принята, Генри Киссинджер заявил, что на самом деле, молния не о чем беспокоиться. По его словам, тогда ни Соединенные Штаты, ни в конечном итоге Европа, сказал Киссинджер, никогда не станут вести торг о дальнейшем существовании Израиля. Но анализ сил, которые сегодня формируют вот, этот вот, вот эту инквизицию МОС, ясно дает понять, что Киссинджер был крайне наивен, по крайней мере, в том, что касалось Европы. И вот сейчас я хочу разобрать более подробно всю эту ситуацию вокруг Международного уголовного суда его претензии к Израилю и их абсолютная неправомощность. При этом я хочу подчеркнуть, и должно быть хорошо, очень понятно, что Международный уголовный суд не является юридической организацией. Это организация общественная, политическая, как агентство ООН, как ОНРА какая-нибудь. Это просто организация, которая существует на спонсорские деньги правительства Европы. Об этом мы поговорим еще под, немножко подробнее которая, в общем-то, не имеет никаких полномочий, кроме тех, что ей предоставляют сами государства, которые подписывают с ней соглашение. И это соглашение, разумеется, Израиль не подписывал, пока Америка, кстати. Безусловно, именно Международный уголовный суд то есть это организация, которая хоть и называется судом, но по сути дела не является какой-то юридической структурой, это просто общественно-политическая организация, нужно это хорошо понимать. Так вот, безусловно, главным виновником, ответственным за весь этот фестиваль ненависти, который сейчас разыгрывается против евреев в Гаде, он сам, этот мус и является. Это такая нынешняя очень политизированная ипостась. Вы знаете, в Англии в 15-17 веке была так называемая звездная палата». Это было такая структура, как бы судебная, как при короле, которая позволяла королю преследовать своих оппонентов. И вот эта вот организация МУС, очередное воплощение вот этой самой звездной палаты, она институционально, организационно заинтересована в движении живых обвинений против Израиля. Почему? Сейчас я объясню. Еще в 2017 году Африканский союз принял резолюцию, призывающую все входящие в него государства, а это, в общем-то, большая часть африканских государств покинуть Международный уголовный суд. Резолюция Африканского Союза объяснялась тем, что африканские лидеры посчитали, и, надо полагать, вполне обоснованно, что внимание муск к их правительствам более чем предвзято. На момент принятия резолюции 9 из 10 дел, рассматриваемых этой организацией, касались африканских государств. Правительством Африки надоело подобная дискриминация. Но вскоре после этого главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда завершила предварительное расследование Израиля и направила судьям ходатайство о возбуждении официального расследования мнимых военных преступлений еврейского государства. То есть ситуация объяснялась тем, что для спасения своего подмоченного ренуме этой организации срочно потребовалось судилищем какой-нибудь неафриканской страной, какой-нибудь неафриканский скаль. И Израиль просто идеально отвечал всем требованиям. Африканские страны удовлетворялись Преследование почти что западного государства. А западные государства, в свою очередь, могли быть спокойны, поскольку все равно Израиль своим не считали. То есть, понимаете, Международный уголовный суд существует, пока ему как бы дают существовать. И вот когда в 2017 году большинство практически подавляющее большинство африканских стран сказало, что нам надоел этот фарс, и мы уходим, им нужно было срочно спасать саму структуру, чтобы ее как бы не расформировали, не перестали ей платить. Им нужно было придумать такой процесс, которые, с одной стороны, покажут, что они преследуют не только африканские страны, а с другой стороны, конечно, не ввязываться в какую-нибудь сложную борьбу с европейским государством, которое могло просто договориться и прекратить им полностью все финансирование, не только со своей стороны, но и со стороны всех остальных европейских государств. И вот так Израиль оказался тем козлом отпущения, которым Мус решил пожертвовать ради защиты своих организационных интересов. То есть тут даже... В общем, изначально не было или было не столько антисемитизма или какая-то левая идея, сколько просто спасение собственной шкуры ценой Израиля. Но какими бы коррумпированными, извращенными не были мотивы, лежащие в основе возбужденного этого лицемерного, абсолютно уживого дела о мнимых военных преступлениях против Израиля, Мус сам не мог запустить весь этот процесс. Чтобы привести механизм в движение, кому-то требовалось сделать три вещи. Сейчас я объясню, какие. Прежде всего, для предъявления Израиля живых обвинений Нужно было, чтобы к МУС присоединилась Администрация автономии палестинских арабов. Почему? Потому что, снова объясняю, МУС ⁇ это такая общественная организация. Государство в нее может вступить, подписав статут определенный. И тогда МУС имеет право разбирать или получать полномочия на юрисдикцию в этом государстве. Но Израиль в эту структуру не вступал. И для того, чтобы э, преследовать Израиль, нужно было, чтобы в нее вступил либо Израиль, либо, ну, больше как бы никого не было, но была еще палестинская автономия. Палестинская автономия никогда не была государством. Но вот если бы она стала государством, она могла бы вступить в Международный уголовный суд, и то, что происходит на ее территории, могло бы стать расследуемо Международным уголовным судом. И вот тогда можно было бы начать расследование против Израиля который там как у него и живет там армия но палестинская автономия не является государством что же делать чтобы выдать палестинскую автономию за реальное государство МУС должен был заручиться в своей и поддержкой оон где палестинская администрация по сути организация освобождения палестины заполучила статус наблюдателя от негосударственной организации в 2012 году то есть Палестинская администрация вон входила как негосударственная организация, конечно, какая она государство? государством там никакой мы не пахнет. Это просто террористическая бандитская структура. Ей дали по политическим соображениям там место наблюдателя. Теперь нужно было это место наблюдателя превратить в статус государства. И вот голосование в МУС и в Генеральной Ассамблее он прошло подавляющим большинством голосов стран. Чешская Республика оказалась единственным государством Евросоюза, которое выступило против этих вопиющих, абсолютно необоснованных с юридических точки зрения шагов. Для полной ясности надо хорошо понимать, что цель, ради которой автономия Палестинской администрации добивалась подписания Римского статута и требовала повышения своего статуса в ООН, и чтобы ее признали государством и впустили в Международный уголовный суд, всем было хорошо известно, для чего она это делает. Все без исключения государства, которые одобрили эти действия или не смогли им противостоять, четко знали, что обеспечивают таким образом Международному суду возможность преследовать невинных израильских солдат, офицеров и гражданских лиц за мнимые военные преступления, которых никогда не было и в помине. И они пошли на это. И палестинская администрация получила статус, как будто бы государства в ООН, и поэтому как будто бы статусу сумела стать и членом Международного уголовного суда. Но этого еще одного было недостаточно. Само государство Израиль не могло быть привлечено к судебной ответственности, это же как бы другое государство. И будучи, по сути, политической негосударственной организацией, МУС, выдавая себя за якобы юридическую структуру, нуждалась в жалобах на реальных израильтян с конкретными именами. То есть кто-то должен был обеспечить Международному уголовному суду списки израильских солдат и офицеров с именами конкретными реальных людей. И нужно было еще добыть все эти доказательства в кавычках, свидетельские показания в кавычках, которые придавали бы значимость надуманным обвинениям. Но мы знаем, что автономия, власти автономии постоянно обвиняют Израиль в разных безумных вещах: то всю воду выпили, то не знаю, то всю кровь выпили, то каких-то детей трехлетних насиловали, то еще что-то делали. Но когда это просто слова, как бы это не прокатит в Международному уголовному суде. Нужны какие-то показания, каких-то свидетелей, какие-то документы. Документов, конечно, нигде не взять, но можно собрать свидетельства. Не важно, что все они будут выдуманы и абсолютным враннем. Нужно, чтобы их было много, и нужно, чтобы кто-то этим занимался. Так вот, за последние несколько лет израильская общественная организация НГО Монитор. Организация, которая как, как бы исследует, расследует, чем занимаются все эти бесконечные правозащитные, в кавычках, организации, получающие европейские деньги в Израиле. Так вот, эта вот организация «НГО Монитор сумела задокументировать то, как две группы неправительственных организаций взяли на себя эту постыдную часть шоу, добыть или придумать поклепы и доносы против израильских э, представителей Израиля — офицеров, солдат и просто рядовых граждан. Во-первых, в этом, конечно, приняли участие такие международные группы, как Human Rights Watch и Amnesty International. Куда без них? Эти организации десятилетиями активно лоббируют против Израиля. Их целью всегда было лишение Израиля права на самооборот последние годы усилия этих структур оказались сосредоточены конкретно на том, чтобы подтолкнуть палестинскую администрацию к вступлению в Международный уголовный суд, даже несмотря на то, что этот акт, к слову, стал существенным нарушением подписанных Организацией освобождения Палестины о с Израилем соглашений соглашении ОСЛА. То есть вступление автономии в Международный уголовный суд было прямым нарушением соглашений ОСЛА. И тем не менее, как бы это прошло все нормально, все спокойно, никто против этого не выступил в международном сообществе, потому что святая цель ⁇ лишить Израиль права на существование. И вот эти организации, вроде Human Rights Watch и Amnesty International, они публиковали живые утверждения о якобы совершенных Израилем военных преступлениях против палестинских арабов, и лоббировали повышение статуса ОПВОН, и добивались того, чтобы МУС предъявил Израиль обвинение в военных преступлениях. То есть это была такая как бы глобальная фронтальная поддержка всего этого процесса. Но был еще второй тип организаций, без которых усилия Международного уголовного суда не смогли бы увенчаться успехом. И им стали местные э, наши, как бы, израильские э, НПО, наши и созданные также палестинскими арабами. И вот израильские группы, такие как Бецелим, Еждин, Шуврим Штика и группы палестинских арабов, включая так называемый Палестинский центр по правам человека, а также еще организации Аль-Хак, Аль-Дамир, Аль-Мезан, они все обеспечили вот эти необходимые доносы и поклёпы. И правительства европейских стран, включая Германию, Францию, Голландию, Швейцарию, Норвегию, Швецию и Великобританию, они ежегодно предоставляют миллионы евро как отдельно, так и под эгидой Евросоюза, этим и другим группам. И согласно документам, собранным организацией NGO Монитор, в последние годы, по крайней мере, часть этих взносов направлялась конкретно на содействие шагам Международного уголовного суда против Израиля. То есть правительства европейских стран, я повторяю, Германия, Франция, Голландия, Швейцария, Норвегия, Швеция и Великобритания, они перевычисляли миллионы евро организациям, которые собирали как бы доносы и поклепы против граждан Израиля, чтобы потом обвинить Израиль в военных преступлений. Понимаете? Без поддержки европейских государств и Евросоюза этим группировкам не хватило бы финансовых средств для проведения кампании по демонизации Израиля и соучастие в «Охоте на ведьм», который теперь развязал МУС, против израильских солдат, офицеров и гражданских лиц. То есть что это изначально финансировалось и проплачивалось европейскими правительствами. Ну и, наконец, третье. Мос, будучи просто политической организацией, как я уже сказал, общественной политической организацией, вряд ли бы решился дискредитировать всю концепцию международного права, преследуя Израиль за несуществующие, за высосанные из пальца мнимые преступления, если бы не понимал, что наказан он никогда за это не будет. Еще в 2015 году, когда Бенсуда инициировал свое предварительное расследование, Израиль обратился к странам-спонсорам Международного уголовного суда с просьбой отказаться от финансирования этого учреждения за откровенно тенденциозное отношение к еврейскому государству. Но просьба Израиля была отклонена. То есть Израиль сказал европейским странам: вы платите организации, которая возводит на нас напрасленную поклев и пытается лишить нас права вообще защищать себя под эгидой как бы борьбы с военными преступлениями, которые мы не совершаем, потому что все знают, что мы воюем очень и очень по правилам, гораздо больше по правилам, чем любая другая страна. И вы им за это платите, перестаньте им платить, или хотя бы скажите, что вы перестанете платить. Но европейцы отмели эту просьбу Израиля, а ведь более 60% бюджета Международного уголовного суда обеспечивается европейскими правительствами. И Германия, как правило, становится крупнейшим или вторым по величине спонсором этой политической структуры. И представитель правительства Германии, цитируемый агентством Reuters, касаясь запроса Израиля, тогда сказал, что Германия не может даже представить себе сокращение масштабов, не говоря уже о прекращении финансирования МУС. То есть мы, Германия, конечно же, будем финансировать организацию, которая занимается делегитимацией права евреев на собственное государство. Как же иначе? Таким образом, без содействия европейских правительств Германии, Голландии, Швейцарии, Франции, Норвегии, Великобритании и Швеции, а также без Евросоюза в целом, Мусс никогда бы не решился начать свою тенденциозную и лицемерную войну и разбирательство против Израиля, целью которого в конечном счете является лишение Израиля права на существование. Европейцы в любой момент могли предотвратить или положить конец этому фанатичному отношению к еврейскому государству. Но на каждом этапе они, напротив, предпринимали активные шаги для того, чтобы продолжалось это преследование, финансируя и направляя усилия таких организаций, как штика или Альдамир. Альдамир, кстати, связан напрямую с террористической группировкой Народного фронта освобождения Палестины. Но это не мешает европейским правительствам перечислять им огромные суммы в Евро. Так вот, европейцы, по сути дела, были теми кукловодами, что как раз руководили всем этим подлом фарсом. Вскоре после принятия в МУС пресловутого антиизраильского решения, министр иностранных дел Германии Хайку Мас выступил с его критикой. Но Мас не осудил фундаментальную аморальность для движения в живых обвинений в военных преступлениях против еврейского народа. Критика МАС была всего лишь сосредоточена на том факте, что, несмотря на усилия Мус и он, факт остается фактом: и Палестина государством не является. Нет такого государства Палестина, как нет государства Нарния, как нет, к сожалению, государства, где живет Карлсын или государства, в котором живут э, хоббиты. Нет таких государств. И Палестина государством не является. Это автономия внутри Израиля. «И суд не обладает полномочиями на юрисдикцию», написал Маас в своем твиттере, «из-за отсутствия палестинской государственности, которая требуется международным правом». То есть весь этот фарс МУС не имеет никакого юридического э, под собой обоснования. И, безусловно, в этом действительно заключается главная юридическая проблема, принятого в МУС решение. Но гораздо большая проблема состоит в том, что расследование является политически мотивированной попыткой нанести ущерб Израилю как еврейскому государству. Израилю, который неукоснительно соблюдает правила ведения войны, и все это прекрасно знают, а теперь его пытаются обвинить в том, что он никогда не совершал, и все прекрасно это знают. Истинная причина, по которой немецкие политики, такие как МААС, должны были бы выступить против решения, заключается в том, что нынешняя деятельность МОС стала частью значительно более масштабных усилий по подрыву международного признания права еврейского народа на свое государство, ни больше, и ни меньше. Это все попытка лишить евреев права на собственное государство. Но будучи представителем правительства, являющегося крупнейшим спонсором Международного уголовного суда и всевозможных организаций, стоящих за уживыми клеветническими обвинениями, правительство, которое не выступило против юридической необоснованной претензии автономии на статус государства в ООН и в Международном суде. МАС, конечно, не имеет ни малейших проблем с глубочайшей безнравственностью всего этого предприятия. Понимаете, в некотором роде попытка международного суда нанести сейчас ущерб еврейскому государству — это такое современное воплощение версии знаменитого дела Дрейфуса. Ведь что такое суд над Дрейфусом? Суд над Дрейфусом стал антисемитской реакцией на решение Франции предоставить французским евреям полные права гражданства в рамках эмансипации. То есть Франция давала евреям полные гражданские права, и вот офицерам антисемитов в французском генеральном штабе нужно был козел отпущения, чтобы обвинить его в совершенной ими государственной измене. И когда они выбрали на эту роль капитана Альфреда Дрейфуса, лезарского еврея, они получили прикрытие и поддержку влиятельных антисемитских священнослужителей, антисемитов интеллектуалов и издателей газет, и даже политиков-антисемитов. При этом все фигуранты прекрасно понимали, что, представляя Дрейфуса евреем, они продвигают свои усилия по дискредитации идея о том, что евреи вообще могут быть полноправными партнерами во французской общественной жизни. То же самое происходит сегодня. Все прекрасно понимают надуманность процесса вокруг Израиля, но все также прекрасно понимают, что вся эта как бы, суета вокруг Израиля она продвигает усилия по дискредитации идеи о том, что евреи вообще имеют право быть полноправными как бы, членами международного сообщества и обладают правом иметь собственное государство. И есть, правда, одна очень существенная разница между людьми, которые инициировали и вдохновляли кровавый навет против Трейфурса 125 лет назад и людьми, которые инициируют и направляют этот кровавый навет против Израиля сегодня. И заключается она в том, что во Франции на рубеже XX века люди гордились тем, что атакуют евреев открыто. Они не скрывали этого, они говорили, да, я антисемит, они гордились этим. Современные их преемники предпочитают пассивно-агрессивный подход. Они делают вид, что выступают против усилий по делегитимации и криминализации еврейского государства, но в то же время оплачивают и руководят ими все эти европейские правительства и Евросоюз в целом. Он устами вот этого министра иностранных дел Германии Масса вроде бы говорит, да, но тут юридически это как бы необоснованное обвинение. Но в то же время именно эти люди, эти правительства и оплачивают весь этот цирк, все это шоу. и э, нам, разумеется, очень хорошо нужно понимать эту ситуацию, потому что иначе мы действительно оказываемся как бы заложниками борьбы с ветряными мельницами. Мы ругаем мусс и в то же время не понимаем того, что за его антисемитской, антиизраильская деятельность стоит на самом деле даже не какая-то мировая закулиса, а европейские правительства и Евросоюз. Спасибо, Сергей. Спасибо, Александр. Сделаем небольшой перерыв. Вернемся после перерыва. А вот пытались дозвониться в, в, во время монолога. Пожалуйста, телефон в студии 847-400-5200. Как только закончится реклама, звоните. Открытый диалог. Диалог. диалог. С Александром Непомнящим. Ну и как и обещал, давайте начнем с звонков радиослушателей. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сережа, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вот, на днях, я имею в виду, вот два года там назад у вас полицейский случайно убил одного парня, эфиопа. И вот на днях я слышал о том, что руководство, полицейское руководство решило восстановить его на должность полицейского, но более высокое руководство прошла на уступки эфиопское общение родителям вот этого погибшего парня и отменила вот этот указ ниже руководства. Вот, скажите, пожалуйста, вот я понимаю наших левых, американцев, которые извиняются за рабство, прошлое рабство, что пережили американцы, черные у нас в Америке, а за что вы, мимеду, а мизральчане, ставить себя в такое унизительное положение, ведь африамериканцы не были у вас рабами, насколько мне известно. Спасибо. Ну, здесь, здесь все прекрасно в вашем вопросе. Дело в том, что, во-первых, конечно же, эфиопские евреи, которым, о которых идет речь, убитый был эфиопским евреем, он как бы вообще не является негром, представителем негритянской расы, а Эфиопия никогда не была страной, из которой забирали рабов. Но самое замечательное то, что полицейский, который застрелил этого самого молодого человека, который был, судя по всему, наркоман, он отжал телефон у соседа. Собственно, это все были соседи. Так вот, полицейский, он сам был эфиопским евреем. То есть это изначально была ситуация, когда три соседа эфиоп, — эфиопский еврей э, полицейский, эфиопский еврей э, помоложе наркоман, эфиопский еврей совсем маленький с телефоном. Наркоман отжимает у ребенка телефон. Сосед вмешивается, при этом он как бы при исполнении с пистолетом. Тот э, наркоману, которого отжали, э, которого не дали отжать телефон, кидает в него, начинает кидать в него камни, в него и в детей, которые там рядом проходили. Тогда полицейский стреляет э, в воздух, но он стреляет не в воздух, поскольку он, видимо, то ли перепутал, то ли повел себя неадекватно, он стреляет вниз, не в, э, наркомана а вниз, а рикошетом пуля попадает, убивает этого Соломона так. То есть все здесь было как бы совсем не так. И действительно, сначала сообщили, что полицейского возвращают в, на работу, а теперь выясняется, что более высокое начальство отказалось, и его возвращают, но не в полицию, а в пожарные, э, пожарную службу. То есть такое как бы половинчатое решение. И да, безусловно, э, ваши левые, наши левые пытаются это все представить как как, опять же, расовую проблему. Но да, вы абсолютно правы в том, что в Израиле расовые проблемы не существует по определению. И потому что Израиль не был создан как страна, в которой когда-либо были негритянские рабы, и потому что эти эфиопские евреи приезжают сюда и никогда не, это, кстати, из страны, которая никогда не была источником для работорговли, и здесь они являются тоже людьми второго сорта. И потому что изначально как бы, вся ситуация другая. Но да, наши левые и ваши левые очень похожи в своих подходах, и они создают э, проблемы и в вашей стране, и в нашей стране. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Добрый день, Сергей. Александр, да. вам привет большой из Техаса, где я сейчас нахожусь, да. из штата Техас. Спасибо. С большим удовольствием, особенно здесь, слушать вашу программу. Вот первый вопрос ответьте мне. А, ина... Засовленные из Америки являются членами этой организации? Это первое. Да. А второе... Да. Нет, да? Ну, я помню, они в свое время старались преследовать американских офицеров и солдат, и те просто послали. Ну, Америка, это все-таки Америка. Интересно, что это произошло, когда у нас у власти стал, я даже не знаю, как назвать его, кто это стал у власти, и вдруг обвиняет а, такое обвинение. Я помню, особенно в конце 80-х годов, включая вашего генерала Шарона, когда он был еще генералом, а не премьер-министром, его арестовать э, э, то в Бельгии, то... то они пытались. а У них какая-то есть юридическая сила действительно это сделать. Просто, я, знаю, что, я не помню, что когда-то кого-то из израильских офицеров, или солдат или генералов арестовали. Понимаете? Никогда. А то, а на что эта подонистая организация и кто за ними стоит, мы, мы прекрасно видим по государству Сербия, что они с ними сделали. Они выдали в всех, и все равно им недостаточно поставили просто на колени вот и все так что я надеюсь что просто если у них нет людских силы, и все будет окей. Okay. спасибо вам большое спасибо. ну давайте попонят во первых ситуация вот какая во первых Америка не была никогда не подписывала этот статус не входила в международный уголовный суд именно потому что понимала чем это может закончиться во вторых МУС сидел тихо как мышка пока был Трамп. потому что в свое время когда они начали так сказать гнать на американских военных и на израильских военных Трамп в простоте своей сказал, «Ребята, мы сильные, и если вы будете вести себя так, как вы себя ведете, то мы просто можем применить свою армию, чтобы спасти наших солдат». Другими словами, намекнул, что если попытаются арестовать где-нибудь израильских, э, то есть, прошу прощения, американских офицеров или солдат, то Америка может применить протоколы по освобождению своих граждан, включая военную силу. Более того, э, членам этой организации, МУС, Международного уголовного суда, им был запрещен въезд в США. Трампом. Я не знаю, отменил ли это решение Байден, но Трамп, президент Трамп, запретил им появляться в Америке и, по сути дела, блокировал все их имущества в Америке. То есть Трамп их прижал очень здорово. Поэтому, конечно же, они вылезли сейчас на поверхность уже после того, как Трамп ушел. И э, они погнали на Израиль именно сейчас, когда Трамп ушел. И что еще вы говорите, что раньше не задерживали? Конечно же, раньше не задерживали, потому что некому было, чтобы привлечь израильтян к... Э, как бы к суду, международному уголовному суду, нужно было, чтобы было какое-то государство, которое бы на Израиль подало в суд, на что на территории этого государства израильтяне совершали преступление. Такого государства не было никогда. И когда автономия появилась, то вот заняло время, пока автономию как бы формально признали государством, хотя она не является государством, ввели в международный суд, и теперь она подала против Израиля эти обвинения. Были собраны якобы свидетельства, всякие доносы и клевета с помощью правозащитных условных организаций, за деньги европейских правительств, и только сейчас, как бы, это все может развернуться. Что будет дальше, трудно сказать. Пойдет ли, например, Израиль на то, чтобы, например, если какого-то израильтяне нас задержат в какой-то стране по обвинению Международного уголовного суда, что будет делать Израиль? Применит протоколы как Америка, вряд ли. Надеюсь, что до этого все-таки не дойдет. Но ситуация очень неприятная. Спасибо, Александр. Ну а теперь давайте перейдем к другим темам, в частности. Израильское экономическое сотрудничество С Объединенными Арабскими Эмиратами И так далее То есть то, что явилось следствием Подписания этих соглашений мирных а, да, за да, Которые, да. кстати, мы да. должны поблагодарить Дональда Трампа Да, исключительно так И вот на прошлый, в прошлый раз, я помню нам, мне задавали вопрос по поводу того Что не развалится ли этот союз сейчас, когда Трампа нет и вот я отвечал, что на самом деле силы, которые э, как бы склеивают вместе интересы Израиля и того, тех же Арабских Эмиратов, они гораздо сильнее, чем те силы, которые сейчас включились для того, чтобы поссорить нас. И вот одним из подтверждений реальности заключенного с Эмиратами мира стало то, какими невероятными темпами, обгоняя даже самые оптимистические прогнозы, развивается наше экономическое сотрудничество. На дня представители Ассоциации торговых палат Израиля приняли участие в торжественной официальной церемонии присоединения нашей страны к Дубайскому экономическому альянсу, так называемый World Logistic Passport. И мы стали десятым государством в этом влиятельном экономическом союзе наряду с Индией, Индонезией, Бразилией, Южной Африкой, Колумбией и еще несколькими странами. Важнейшее значение этого события в том, что теперь торговля Израиля с входящими в этот альянс странами, то есть той же Индией, допустим, и Индонезией, и Южной Африкой, будет осуществляться через Дубай и с его помощью. И это простыми словами обеспечивает удешевление на 25% транспортных расходов и на 10% сокращает время доставки израильских грузов в Юго-Восточную Азию. Ну и, конечно, тут есть еще один момент тонкий. Посредничество Дубая открывает для израильских товаров, по сути дела, для израильских продавцов, экспортеров рынки тех стран, с которыми у Израиля пока нет открытых соглашений, отношений. Понимаете? Теперь израильтяне могут продавать как бы через Дубай, в любую страну, с которой у Дубая хорошие отношения, даже если у Израиля с ними отношения нет. Альянс этот был создан в 2019 году, и теперь мы стали его частью, становясь еще менее зависимыми от политических капризов Европы и, вот, например, допустим, демократической партии, захватившей сегодня в Америке власть. И заложенный в этом нашем новом союзе потенциал для развития торговли и национального богатения он просто безграничен. В каком-то смысле наконец-то видение Давида Бенгувиона, который еще три четверти века назад говорил о важности развития отношений Израиля со странами Азии, он начинает сбываться. Ну и пока вот, так сказать, наши соседи страны арабские, которые прозябают и в том числе вот автономия, прозябают в уступных склоках и лидеры заняты тем, как бы придумать против нас какую-нибудь гадость, например, вот эта вся история с Международным уголовным судом, мы развиваемся дальше и дальше, просто, по сути дела, как бы даже нет времени на этих неудачников. Дубай, будучи современным и очень организованным государством, в каком-то смысле говорят, что Дубай превращается в такой вот Лондон-Азии, современный Лондон-Азии. Он периодически публикует с экономической точки зрения, я имею в виду, он публикует экономические отчеты по разным темам, в том числе включая торговлю с Израилем а который с гордостью рассказывает и на английском, и на арабском. Почему это важно? Да, потому что если бы только на английском, то мы бы сказали: ну хорошо, это он делает для как бы европейского, для западного мира, не стесняется торговать с Израилем. А на арабском языке он предпочитает об этом не говорить. Но нет, Дубай печатает свои вот эти отчеты и на арабском языке тоже. То есть у них вообще нет никакой проблемы после заключения договора дружбы, дружбы с Израилем. Замечательно. И вот только за первые пять месяцев нашего мира вот этот самый этот отчет говорит нам о том, что Торговый оборот между Израилем и Дубаем, только Дубаем, а Дубай ⁇ это только один из амиратов, может быть, один из самых влиятельных, возможно, самый влиятельный, но все-таки только один из эмиратов, он уже достиг миллиарда шекелей. Миллиард шекелей ⁇ это примерно в три раза меньше 300 миллионов долларов. 300 миллионов долларов товарооборот между Израилем и Дубаем. Ну а теперь схождением в этот альянс, очевидно, он увеличится еще несколько раз, потому что теперь просто очень выгодно стало посылать товары из Израиля через Дубай в целую как бы целый век новых стран. И вот можно вспомнить мир, который у Израиля с Египтом и Иорданией, который существует на протяжении десятилетий уже. Но обе эти страны так и не сумели осознать, какой колоссальный потенциал экономический был заложен в торговых отношениях с Израилем, а Эмираты собственно по-другому подошли к вопросу и очень энергично реализуют теперь этот потенциал вместе с нами. Ну. Как бы теперь мы можем сказать, что объем израильской торговли с одним только Дубаем за пять месяцев, прошедших с подписания соглашений, уже превысил торговый оборот нашей страны с Египтом и Иорданией вместе взятыми. Но ну, если исключить, конечно, то, что мы продаем им газ в большом количестве, эти сделки газовые, растянутые на много лет, они многомиллиардные, это правда. Но если мы их уберем, то вот такой текущий экспорт-импорт мы уже давно превысили с одним только Дубаем все, что мы наторговали с Египтом и Иорданией. И пока что, конечно, 30% торгового оборота с Дубая приходится на экспорт израильских товаров. То есть мы продаем 30%. Что мы продаем? Это электроника, сельскохозяйственная продукция, алмазы и медицинское оборудование. Ну, Имеется в виду алмазы ограненные, конечно. То есть Израиль не производит алмазы. Он покупает алмазы, а производит бриллианты ограненные. И в свою очередь мы импортируем 60% объема. То есть мы пока импортируем из Дубая в два раза больше, чем продаем. Это, конечно, не очень хорошо, но тоже ничего. В конце концов, теперь мы важные покупатели для них, а не враги, которые раньше, какими раньше были. Что Израиль покупает у Дубая? Это парфюмерия, детали машин, смартфоны и всякие индустриальные масла. То есть, в общем-то, по большей части это предметы роскоши. Ну и оставшиеся 10%, да, 30%, 60% и 10, 10% — это транзитные товары. То есть кто-то покупает через нас, кто покупает у нас через Дубай. Но это только первый миллиард. Потенциал же, который может быть реализован, как я уже сказал, составляет десятки миллиардов шекелей. По сути дела, то, что мы видим буквально в течение нескольких месяцев, и это важно очень осознавать. Важно, потому что меня снова и снова спрашивают, а не развалится ли этот союз между Израилем и э, Объединенными Арабскими Эмиратами от того, что Трамп ушел. Так вот, буквально в течение нескольких месяцев на Ближнем Востоке возник новый и очень могущественный фактор. Израиль и Эмираты вместе. И он оказывает теперь мощное влияние и на безопасность, и экономику, и на политику всего региона. И вот это действительно настоящий мир, достигнутый благодаря великому, я повторяю это слово три раза, великому, великому, великому президенту США Дональду Дональдут. Сергей. Ну а теперь веща о вещах менее приятных, о том, что произошло на горе Иваль. Да, да. И у нас есть, я не знаю, сколько у нас минут осталось, Сергей? Ну, минут Восемь чтобы... точно есть. Минут восемь. Ну, тогда буквально телеграфность такой. Дело в том, что в Израиле, как вы понимаете, есть огромное количество библейских памятников, мест, связанных и с еврейской историей древней, и, по сути дела, с христианской библейской историей. И одним из таких мест является жертвенник на горе Эйваль, который является жертвенником. Иешуа Беннуна в русской традиции его обычно называют Иисусом Новином. Это тот человек, который возглавил еврейские племена после того, как Моисей подвел их в страну Израиля. Сам Моисей в страну Израиля не входил. Это вот после выхода из Египта, да, 12 век до нашей эры, И человеком, который как бы вел племена на завоевание тогда страны Израиля, был Иешуа Биннун, Иисус Новин. И вот возле этого жертвенника, или у этого жертвенника на горе Иваль, Согласно Танаху, согласно Библии, по сути дела еврейский народ весь собрался и принес клятву в верности Богу. Было Тогда весь народ как бы читал заповеди, а народ вторил ему и говорил, «Будет благословенен тот, кто соблюдает их, и будет проклят тот, кто их нарушает». Это место очень важное. И действительно, по своей значимости, конечно, оно не менее важно, чем храмовая гора в Иерусалиме, чем место, где стояла Скиния Завета в Шило, потому что это было самое первое как бы сакральное место после прихода евреев в страну Израиля. Вот был жертвенник Йошоби, ну, но потом переместился как бы жертвенник в Шило, и потом уже был создан Иерусалимский храм. Так вот, этот жертвенник долго очень не могли найти, и я не буду сейчас вдаваться в подробности, поскольку времени у нас уже мало. Факт в том, что когда его нашли, нашли его буквально в 80-е годы уже, разгорелся спор между археологами, которые отрицают как бы историчных библейских событий говорят, это все придумки, никогда никакого не было, ничего там не было, ни, ни, ни исходы евреев, ни этих царей Давида и Соломона. Другие говорили, что да были, опять же, неважно, нашли этот жертвенник и тут вот как бы случились соглашения Осло и как бы случайно Рабин передал этот жертвенник в, под контроль палестинской автономии. И самая как бы трагичность этой ситуации в том, что сама гора Иваль вершина идет. Там на ней расположен израильская военная база, очень важная база, поскольку гора Иваль она царит над всей территорией, одна из самых высоких гор в Самарии. И эту военную базу сохранили. И жертвенник находится буквально в 300 метрах от базы, то есть не было никакой проблемы включить этот жертвенник тоже в зону израильского контроля. Но это сделано не было, и, скорее всего, именно по политическим соображениям. С надеждой на то, что Арафат быстренько уничтожит эту, э, этот археологический памятник, и как бы евреи лишатся еще одной завязки на эту землю. Типа, ну зачем вам нужна эта земля? Ведь так рассуждали левый, так рассуждал тот же Рабин, и Перес, нам не нужна Иудея и Самария, там ничего для нас нет. Зачем на весь этот Ватикан, говорил в свое время Маше Даян про храмовую гору. Так вот, э, и так бы случилось, если бы не вмешались правые активисты, подключили, конечно, христиан и христианские организации, э, евангелистические. Они, видимо, темная истории, но, видимо, они просто платили Арафату деньги за то, чтобы тот не разрушал этот памятник. Ну а потом изменились времена, Арафата не стало, и э, как бы появилась в Израиле более сильная власть, которая стала присматривать за жертвенником, и мы туда совершали постоянные экскурсии. И вот буквально несколько дней назад стало известно, что власти палестинской автономии, вы понимаете, да, все возбудились сейчас после того, как Трамп ушел, и появилась эта вот, э, новая администрация. И все стали сразу же как бы… вот И Международный уголовный суд зашевелился, и власти автономии зашевелились. И они как бы случайно, прокладывая там дорогу на своей территории, которая как бы им подконтрольна, они взяли и стали этот памятник разрушать. То есть что такое памятник? Это же жертвенник, сложенный из камней. Вокруг него каменная стена. И вот они стали брать эти камни древние кладки и перемалывать в щебень для своей дороги. Но, слава богу, быстро это заметили, засекли. И вмешались правые активисты. И начался, начался страшный скандал в средствах массовой информации, правых, разумеется, израильских правых. И э, это пресекли. И Натаньяо выступил и сказал, что он не позволит разрушать э, древний памятник, и виновные будут найдены, и это будет пресечено. И вроде бы тут же так сказать, какую-то защиту поставили, и местный совет поселенческий тут же прислал ребят, которые как бы обратно что могли, восстановили. И вот разрушенную кладку не самого жертвенника, опять же, а стены, которые окружает этот жертвенник, она была восстановлена. Ну, восстановлена. То есть это уже не та древняя кладка, но из тех же соседних камней снова собрали 30 метров разрушенной стены. И вот здесь, как бы, что, э, что я хотел, на что я хотел бы обратить внимание. С одной стороны, мы видели как бы типичную… Так вот работает, в принципе, в современном обществе плохо это или хорошо, но так это работает. Вот возникает какая-то проблема, возникает общественное возмущение, это возмущение усиливается средствами массовой информации, и власти как бы, вмешиваются и решают проблемы. Так это работает, по-другому не бывает. И, казалось бы, здесь вот это именно то, что произошло. Но есть нюанс. В чем нюанс? А в том, что если, допустим, в Израиле происходит такой акт вандализма, и кто-нибудь рисует неприличное слово или что-нибудь на стене мечети или церкви, то все СМИ об этом трубят и говорят, ах, этот вандализм, совершенно понятно, что это сделали плохие евреи. нам оказывается, конечно, плохие евреи вообще ни при чем. Это не евреи были, что христианам гадость написал какой-нибудь соседней мусульманская деревня, а мусульманам дописали, так сказать, враждующие кланы соседней деревни арабской. Но обычно обвиняют, конечно же, евреи, и все шумит, все возмущаются, евреи говорят: ах, как некрасиво, как ужасно. Но сейчас, когда злонамеренно разрушается древнееврейский памятник, на самом деле не только древнееврейский, а библейский памятник, то есть важный для всего христианского мира, левая пресса израильская просто молчала. А не молчал только один 20-й канал, телеканал, правый. И, по сути дела, если бы не он, то ничего бы не произошло. Но он стал шуметь, и подключился правый политик, премьер-министр Натаниан. И вот сегодня, когда у нас, опять же, все нужно воспринимать в контексте выборов, приближающихся, в марте у нас выборы, и нужно очень хорошо понимать, что происходит. Есть сегодня целый пласт э, израильских правых, которые говорят, ах, Натаньял недостаточно правый, э, он, э, надо его, пришло время его сменить, нужно создать коалицию без Натаньяла. Есть, мы уже говорили об этом, целый ряд э, пар, партий, которые как бы называют себя правыми партиями. Но четко говорят, мы не пойдем в коалицию с Натаньяо, мы хотим коалицию с партией Мерет, с партией Труда и партией Лапида, то есть с левыми партиями. И вот представить себе, что вот такая ситуация, разрушение памятника происходит, когда не Натаньяо — глава коалиции, а какой-нибудь Лапид — глава коалиции, правые партии, которые утверждают, что они правы, они там же в этой коалиции, но они ничего не решают. И общество не возмущается, потому что пишет об этом только правый 20-й канал. И арабы спокойно разрушают дальше этот памятник и сделать никто ничего не может. И это, конечно, очень настораживает, потому что действительно ситуация очень-очень непростая в Израиле. И есть очень много м, вероятности, очень высокая вероятность того, что, несмотря на то, что казалось бы сейчас в Израиле подавляющее большинство голосует за правые партии, именно из-за того, что есть несколько правых партий, которые по сути дела являются частью левого лагеря. И правы они только на словах. Э, ситуация после выборов 23 марта может стать совершенно иной, чем сейчас. И тогда разрушение того же памятника на горе Ивань может вернуться. Да. Александр, огромное спасибо. И до встречи в следующий раз. В следующий раз. Всего доброго.